Приветствую всех на моем канале. С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант из репсовой и атласной ленты. В готовом виде размер банта 9 сантиметров. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту ширина ее 2,5 сантиметра и репсовую ленту с рисунком ширина этой ленты тоже 2,5 сантиметра из этих лент я нарезала две пары отрезков длиной в 20 сантиметров Срезы я оплавила огнем зажигалки, и они у меня уже подготовлены к работе. Из атласной ленты я сделала отрезок в 32 сантиметра длиной. Еще для работы понадобятся канцелярские зажимы. Нитка с иголкой и клеевой пистолет. Начнем делать первую петлю. Я складываю ленту среза к срезу и отступаю от края 7 сантиметров. Теперь этот, эту часть ленты подгибаю и продавливаю. То есть ставлю себе отметки, по которым буду ориентироваться. Теперь я раздвигаю ленту как бы буквой L. И обратите внимание на то, что цветная лента у меня с левой стороны. Теперь я подворачиваю один край ленты. Уголочек по центру ленты, которая снизу. И второй уголок, второй край ленты подворачиваю. Получается вот такая фигура. И теперь свободные концы я опускаю вниз. У меня все уголочки сходятся в одной точке закреплю это зажимом. Теперь сделаем вторую петлю банда. Здесь точно так же я складываю срезы, отступаю 7 сантиметров от срезов к центру, подворачиваю край ленты и теперь цветная лента будет отодвигаться в правую сторону, вот так. По отмеченным линиям подворачиваю один край и второй. И теперь опускаю свободные концы к уголочку внизу. Здесь я смотрю, да, у меня все правильно. И закрепляю канцелярским зажимом. И вот две части банта в зеркальном отражении уже готовы. Теперь я сошью эти части, направив их на ниточку с иголкой. Здесь важно все уголочки захватить, чтобы бант не рассыпался. Нитку плотно стягиваю и закрепляю. Со второй петлей делаем то же самое. Вот здесь обязательно захватываем уголочки и стягиваем нить. верхние петли готовы и теперь сделаем нижнюю петлю обработаем срезы складываем отрезок вдвое и отмечаю центр вот. от центра до маркера у меня получается 9,5 сантиметров с одной стороны и с другой стороны. Теперь я соединю эти точки, вот так, и совмещу с уже отмеченной серединкой. Здесь угол я помещаю по середине ленты, вот здесь, вот центр, середина и сюда прикладываю угол ну и теперь остается прошить этот участок ленты ниточкой с иголкой Получается вот такой бантик. Теперь будем собирать весь бант. Сначала я склеиваю первую и вторую петлю. Использую горячий клей. Здесь совмещаю уголочки. А здесь тоже, смотрите, петли банта слишком расходятся. Мне нужно, чтобы они были ближе друг к другу, поэтому я их чуть-чуть подклею по центру. Этому бантику придаю нужную мне форму. Но так будет лучше. Ну а теперь приклеиваю верхний бантик к нижнему. Остается оформить середину для этого я взяла отрезок ленты длиной 8 сантиметров, складываю этот отрезок втрое, оплавляю срезы в готовом виде у меня получается 9 миллиметров, чтобы не расходился. Этот кусочек я немножечко его проклею. И теперь буду приклеивать этот отрезок с обратной стороны банта. Такой бант можно поставить на зажим для волос, на резинку, на ободок. Банда можно украсить панаму или козырек от солнца. Лишний кусочек я подрезаю, он не нужен, и приклеиваю. Теперь здесь я срежу на угол концеленты ленты, вот так. Здесь каждый для себя. Выбирает нужную длину, как ему нравится. А срезы уплавляю огнем. Все, бантик готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. И до новых встреч!